Угу. Да. Да-да. Угу. Хорошо, чего хочешь. С удовольствием. Так, мы играем за орком. Готов справа. Угу. Готов Хорошо. Да. Сделаю. Готов скалывать? Дело сделано. Хорошо, готов скалывать. Чего хочешь? Да, да. Да! Дело сделано! Постройте логово! Угу! Дело сделано. С удовольствием. Чего хочешь? Нужно золото. Че надо, хозяин? Хорошо. Зол джин будет отмещен. Что прикажете? Зул Джин будет отмещен дело сделано. Да, с удовольствием. Зул Джин будет отмщен. Да-да. Исследование Сделал, завершено. Угу. С удовольствием. Зул Джин будет отмщен. Зулджин будет отмещен? Нужно золото Чего хочешь? Хорошо Чего надо, хозяин? Чего хочешь? Да. Мой клинок жаждет крови, и принадлежит орде. Чего? Не мешай, я занят. Нет времени. Ты меня с кем-то спутай. Исследование да? завершено. Да-да. А? Да? Чего прикажешь? Ну чего ты щелкаешь, как дятел? Ты сюда пришел командовать или щелкать?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 Чего? Куда пойдем? Что прикажете? Ну? Что вам от меня надо? Мне кажется, вас надо немного укротить. Ровно на одну голову. Одна голова хорошо, а на плечах еще лучше. Вурдалак вурдалаку друг, товарищ и корм. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво чего что прикажете да повелитель что прикажете гоблин птица гордая пока не пнешь не полетит особая заточка этого меча позволяет без труда резать даже тяжелый доспех два клинка один рубит чисто другой еще чище. Осу. Нас атакуют. Да, хороший выбор. Панцай! Зул Джин будет отмещен. Нас атакуют. Карада! Слушаюсь и повинуюсь. Зул Джин будет отмещен! Да. Что прикажете? Все, что пожелаете. Зул Джин будет отмщен Чего? Так и сделаю. Зул Джин будет отмещен угу. Хорошо. Да, Повелитель. Оссу! Повел. Хороший выбор. Куда пойдем? Исследование а -а -а -а. завершено. Что прикажете? Да? Да! Слушаюсь и повинуюсь! Да! Хороший выбор! Постройка да. завершена! Бонзай! Дело сделал, сделалось! Отсу! Да прикажете. Наш герой мертв. Чего? Это с деньга. Твоя жизнь принадлежит. Все, И все что-то желание.